Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел и в этом видео я хочу показать, как вырезать музыку из видео. Для этого я буду использовать программу Camtasia Studio 8. Ссылку на скачивание этой программы я э, оставлю внизу под видео. Сможете ее скачать и установить себе на компьютер. Итак, для того, чтобы вырезать музыку из видео, мы переходим в раздел импорт Media. То есть нам нужно добавить наше видео в программу Antise Studio. Далее выбираем то видео, с которым мы хотим вырезать музыку. Я для примера выберу вот такой вот ролик. Далее переношу ролик на шкалу времени. То есть правой кнопкой мыши кликаю на него и вот выбираю добавить на шкалу времени. Здесь я выбираю размер 1280 на 720 для YouTube и нажимаю ОК. OK. Все, видео у меня добавлено на ленту. И теперь я могу вырезать из него музыку. Для этого правой кнопкой мыши кликаю на этом видео здесь выбираем отделить видео и аудио вот и у меня вот получается создалась дополнительная дорожка вверху с музыкой и внизу с видео то есть если мы проигрыватель, послушаем, то слышим, что у нас музыка проигрывается вместе с видео. И для того, чтобы удалить музыку, мы правой кнопкой мыши кликаем, то есть выбираем дорожку с музыкой и правой кнопкой мыши кликаем на ней и выбираем просто удалить. Все, музыка у нас удалена можно также еще раз прослушать и мы слышим что уже музыки нет далее для того чтобы сохранить этот видеоролик то есть вы можете добавить или свою музыку или сохранить его в таком виде то есть делайте то что вам нужно выбираете produce minshare здесь выбираем effect 4 вот этот вот раздел и нажимаем далее, здесь нажимаем, здесь нажимаем как-то и нажимаем на кнопочку готово. Так что вот таким вот образом можно вырезать музыку из видео. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео по работе и по заработку в интернете. Благодарю.